Сливаем масло с коробки. Коробка. Айсин. КМБ. GXX, Без разницы, все они братья. Сливная. Заливная. Тут у нас торсик на 40. Тут у нас шестигранник на... Ого-го что-то наверное около там 15 16 на. на сколько на 17 на 17 вот на ага. 17 точно сливаем в емкость масла потом откручиваем по болты на 10 крутили пробочку сливаем масло масло черное да не вижу я да масло черное менялось неизвестно когда история молчит вот эту пробку открутите пока она на поддоне потому что потом ее будет уже неудобно откручивать когда поддон у вас будет в руках а заливать придется через нее вот все что слилось с коробки 4 максимум 4-5. Ну перельем. Я уже не помню за давности времен, я переливал. Да, литров 5. А куда еще, 4, перельем за перельем, 4 замерим. Там еще литр гидроблока свалится с масляного а фильтра. Остальное? остальное радиатор масляный. И можно так и осадить. Да, да. Образно. Именно так. Ждем разумное время, чтобы на голову не капало. Потом откручиваем три болтика. Снимаем фильтр. А также резиночку, которая будет под фильтром. Отмываем поддон. В поддоне 4 магнита. 4, да, по-моему. На память. 5. Очищаем. Вот 5 магнитов. Видали и хуже. Не особо смертельно. Три там бал... еще уплотнительное кольцо. Три болтика бал... на 10. И сейчас там еще будет уплотнительное кольцо. Сейчас аккуратно там с него может валиться. Так. Еще пол-литра Примерно... чистый, фитер А он сеточка, он забивается по краям Так, вон, резиновое кольцо, колечко Кольцо там остается а, ну не, ну его надо снять, чтобы оно не упало, не пропало Так, ты сюда возьми Да Фитер не нужен сюда, что ли? Не, колечко достань ну -ка, -ка. А мы не брали новое? Вот, по-моему брал Оно с фильтром, по-моему, идет Сейчас посмотрю, не, не скажу это, не помню Фильтр масляный <с Вместе с Колечком Прокладка Поддона АКПП Закладка поддона. Берем масло с вот этим допуском 3309 для коробки i Такую приспособу можно купить, тысяч за 10. Я сгородил я сам, вот из канистры, краник. И самое главное приспособа, это вот такая трубочка, заливное отверстие от какая. Получше. Сепчика, которая чистая там. Переходим в постановку. Завершные места. Желательно обойти. еще все что ли вообще офигеть назови потом болтиком не прижмешь самый тяжелый Самый тяжелый болт, таким Макаром, через корыданчик И второй по тяжести, назовем его так. Заливаем в канистру наверху И ждем пока начнет Капать с того отверстия Как начнет Капать Закрываем кран Закручиваем пробку Подключаем вакком Заводим машину Щелкиваем передачи. Сперва в нейтралку. Потом на паркинг. Секунд на 10. Глушим. Проверяем опять уровень. Потом опять заводим. Греем до 35 градусов примерно. По вакууму. И с этого Окна должно чуть-чуть подкапывать, точнее с этого отверстия заливного должно чуть-чуть подкапывать при температуре 35-39 градусов. Это будет считаться полным уровнем. Проверяем уровень топ масла, Мы допустим километров через 100 пробега, опять, если надо подливаем. Это будет частичная замена масла, не полная, а частичная. Полную покажу, может быть, потом, ибо тут хозяин полную не стал делать. Можно наручник поставить. Верни вперед. В паркинг? Щелкни еще раза три в нейтрал, потом в паркинг. Щелчки. Еле ощутимы по сравнению с тем, что было раньше. Был тук-тук, а сейчас щелчок, когда на тормоз нажимаешь. Мягкий. Рагони в заднюю щелкни. Опять в паркинг. Потом в драйв. Потом в этот. Потом в эс. Ага. Греем до 35 градусов. В шестой группе первое окошко. В принципе можно уже смотреть, но я для оптимального до 35 дождусь. И на заведенном открываем пробку на поддоне. Залили 4,5 литра или пять с половиной температура 35 градусов на заведенной толстом подкапывать. на голову, смотри, накапает. уровня мало протри тряпочки, пожалуйста с отверстия не подкапывает Уровень мало. Глушим, доливаем, заводим заново. Добавил глуши резинку новую и поставил на пробку.